Сегодняшнюю лекцию нам проведет замечательный э, лектор, высококлассный специалист Международного бизнес-колледжа корпорации Фахоу, э, лектор с многолетним опытом э, ведения лекций на сцене, а именно э, господин Лоудзефа. Давайте, пожалуйста, поприветствуем его, господина Лоудзефа. Здравствуйте, Добрый день, дорогие друзья! Uh Я очень рад, что сегодня вы даже нашли время, и мы все вместе с вами встретились на нашем прямом эфире. И, собственно говоря, uh, благодарим каждого друга, который сегодня вместе с нами будет слушать лекцию. Меня зовут Лоудзефа, я являюсь специалистом международного бизнес-колледжа корпорации Фахо. Сейчас я нахожусь в Москве, и из Москвы я передаю всем привет. На самом деле сегодняшняя тема, которую мы с вами развернем, на самом деле она очень особенная. И данная тема имеет непосредственно прямое отношение к нашим молочным железам. Uh Согласитесь с тем, что uh, в нашем окружении существует довольно-таки большое количество людей, у которых uh, имеются различного рода uh, ненормальные явления, проявления uh, молочных желез, те или иные дискомфортные ощущения. И, собственно говоря, есть точно так же люди с проблемами в молочных железах. Собственно говоря, есть люди, у которых молочные железы, грубо говоря, маленького размера, и, конечно же, хотят, чтобы они были еще больше. А у других людей наоборот, у которых молочные железы большие, хотят наоборот, чтобы они меньше были. И очень многие задают вопросы, то есть какими способами, методами, методами необходимо заниматься для поддержания здоровья именно молочных желез. Uh, обратим внимание, что, собственно говоря, молочные железы, uh, грудь в целом, это особенность женщины. Uh И обратите uh, внимание, бывают такие моменты, что внешние uh, какие-то очертания uh, у людей схожи. Но вот именно что касается молочных желез, то э, и именно груди, то она абсолютно разная у людей. И очень многие люди считают, что, собственно говоря, для чего нужны молочные железы? В первую очередь для кормления ребенка. Но на самом деле, uh, здесь смысл намного больше и обширнее. На самом деле, молочные железы uh, намного более важны для здоровья женщины. Uh uh, в первую очередь, конечно же, да, для кормления uh, детей. И, собственно говоря, что из себя представляют молочные железы? Это тот орган, который начинает, скажем так, свой рост именно в юности у женщин, то есть начинает округляться. 呃, здесь есть некоторые особенности. 呃, в первую очередь, на что необходимо обращать внимание? То есть с двух сторон молочные железы должны быть, грубо говоря, одинаковы. У некоторых людей мы замечаем такие особенности, как одна сторона меньше, другая больше. У некоторых людей молочные железы более имеют округленный выпуклый вид. И uh, третья особенность, на которую необходимо обращать внимание, она должна быть упругой. Uh И, собственно говоря, это три особенности, на которые необходимо обращать внимание. Это стандарт, uh, норма, которая должна быть у каждой женщины. И мы все должны понимать, что uh, необходимо и очень важно заниматься поддержанием здоровья именно молочных желез. Uh и, собственно говоря, uh, молочные железы точно так же очень важны для здоровья организма женщины. Ну и, собственно говоря, кроме здоровья, молочной железы, также еще и красота женщины, мы не должны забывать об этом. Обратите внимание, что вот господин даже Лузефа говорит о том, что многие женщины, если мы их встречаем на улице, у которых грудь имеет более большие объемы, то есть они идут более, скажем так, um, на позитиве, более оптимистичны. И, но на самом деле самое важное, чтобы в первую очередь молочные железы были здоровыми. И перед тем, непосредственно как мы начнем тему нашу о молочных железах, в первую очередь необходимо понимать uh, функции молочных желез. Uh, допустим, мы зададим вам сейчас вопрос непосредственно перед тем, как будем отвечать uh, на наши лекции. То есть, каковы функции молочных желез? Вот один раз господин Лудзефа задал этот вопрос на лекции. На лекции ему мужчина ответил, что молочные железы нужны для кормления ребенка. Очень многие люди, на самом деле, когда услышали этот ответ, заулыбались. Uh, собственно говоря, молочные железы есть как у женщин, так и у мужчин. Мы все это знаем. 那么, 对于我们女性来说, Uh, молочные железы, что касаемо женщин, это uh, символ женщины, символ матери. Обратите внимание, что очень много, многие маленькие детки очень любят именно, uh, скажем так, прильнуть именно к маминой груди, именно находятся в этой области uh, ложатся, скажем так. 当一个, uh и, собственно говоря, даже когда дети вырастают, таким образом они получают в своем детстве заботу от матери. Когда они вырастают, у них точно так же остаются чувства заботы. И uh, необходимо не забывать о том, что молочные железы относятся к чувствительному органу у женщины. Почему? Потому что очень много нервных окончаний находится в области молочных желез. Uh, что значит молочные железы для мужчин, то есть именно у мужчин, uh, скажем так. Это красота, это uh, более относится uh, ближе к половой жизни, то есть к страсти, к желанию. И Обратите внимание, что uh, груди и молочным железом действительно отводится очень большое отводится очень большая роль даже в тех же самых фильмах, фотографиях, то есть очень любят именно эстетически показывать данную область. В первую очередь мы сейчас должны с вами понять местоположение, расположение молочных желез у человека. Обратите внимание, что молочные железы как у человека, так и у млекопитающего имеются, и у женщин они, в первую очередь, конечно же, направлены на кормление потомства, на кормление детей. Где находятся молочные железы? Они находятся посередине на четвертом межреберье. 那么，针对我们正常的儿童和男子，他一般不明显。И, собственно говоря, у детей и у мужчин они не особо не особо явно выражены.但是针对有些男性呢，啊，他有时候，比如说比较胖的人，他的乳房呢也会比较明显。Но у мужчин они будут явно видимы только в том случае, когда у мужчины избыточный вес.那么，在女孩子的发育过程当中，在青春期，她的这个乳房。 ...会一步一步的變大. И, собственно говоря, у женщины развитие молочных желез uh, непосредственно самой груди, оно начинается еще в юности. То есть по чуть-чуть по -чуть, они начинают uh, расти. 是由于她那种, uh И uh, оказывает функцию в первую очередь как гормональную. И, собственно говоря, есть люди, у которых идет само развитие молочных желез в груди очень медленно, то есть очень медленный рост. Это непосредственно имеет отношение как раз-таки к гормональному фону человека. И uh, с точки зрения uh, uh, традиционно-китайской медицины также uh, данная проблема имеет непосредственно прямое отношение к гормонам. И точно так же непосредственно прямое отношение имеет к меридиану желудка. То есть если меридиан желудка будет проходим, будет достаточно энергии ЦИ и крови, то молочные железы, грудь сама по себе, она будет эстетически красива и увеличена, то есть в достаточном размере но обратите внимание что именно после 30 лет uh, область молочных желез сама грудь она потихоньку начинает опускаться вниз таким женщинам нужно для регуляции обратить внимание как раз таки на меридиан желудка и точно так же, помимо того, что мы сейчас поняли, в, каком в какой области и какое местоположение имеют молочные железы, также необходимо еще понимать, какого цвета должна быть должны быть сами молочные железы. То есть сама кожа телесного цвета, а центральная часть светло-красная. И собственно говоря, в самой э, скажем так молочной железе находится достаточно э, большое количество стальных желез, которые называются ореолами И когда женщина э, находится во время беременности и когда э, кормит ребенка, ее молочные железы они увеличиваются. И, собственно говоря, внешний вид, сам размер, он самый большой считается именно в этот период времени. 50 uh, после пятидесяти лет, uh, собственно говоря, потихоньку начинается опущение, увядание, назовем даже так, это груди. И uh, меняется сам внешний вид uh, груди, то есть, грудь она опускается, обвисает. Но тоже необходимо будет обратить внимание, то есть, к какой uh, расе, к какому народу относится человек, в каком регионе uh, он живет, то есть, благодаря всем этим факторам формируется развитие uh, молочных желез, то есть, то uh, с какой скоростью, например, будут развиваться и расти uh, грудь у uh, юной девушки? Uh, Но, ну, собственно говоря, по стандартам от 8 до 13 лет только-только вот начинается uh, развитие молочных желез. Uh, и... Полностью uh, формируется к 14-18. Uh, для развития полностью молочных желез и груди, собственно говоря, необходимо от 3 до 5 лет. Здесь есть один вопрос. С какой стороны начинается развитие молочных желез? То есть с левой стороны, либо с правой стороны? Uh, собственно говоря, по научным исследованиям развитие молочных желез начинается именно с левой стороны. Uh, и точно также данные исследования они полностью соответствуют uh, традиционной китайской медицине. Uh, почему? Потому что с точки зрения традиционной китайской медицины меридиан печени находится с левой стороны, то есть он проходит область молочных желез с левой стороны. Обратите внимание точно так же, если есть какие-либо uh, непроходимости uh, в меридиане печени, какие-либо проблемы, связанные с меридианом печени, точно так же это будет отражаться на молочных железах. Вот, например, люди, которые очень часто злятся, гневаются. Именно у таких людей возникают те или иные различные проблемы, связанные с молочными железами. Соответственно, в нашей обычной жизни мы, конечно же, точно так же должны уделять очень много времени и поддержанию здоровья как раз-таки меридиана печени. Ну, мы не и а, точно так же, только что мы говорили с вами о том, что развитие молочных желез у каждого человека а, по-разному. То а, точно так же здесь необходимо будет уточнить, что у некоторых людей а, нестандартно развиваются молочные железы. Uh, например, uh, сюда относится, uh, что относится к нестандартному. То есть это полимастия, гипертелия. Uh, что это такое? То есть это наличие нескольких сосков, может быть, около трех сосков. ,呃 ,呃 Но на самом деле такие проявления встречаются очень редко. Uh, далее, местоположение точно так же uh, бывает нестандартное. Uh, далее, uh, не, нестандартное увеличение молочных uh, желез. Это имеет непосредственно прямое отношение к большому количеству женских гормонов в организме. И, собственно говоря, если молочные железы имеют какие-либо раз, различного рода проблемы, это будет проявляться, конечно же, в различного рода явлениях, симптомах. И, собственно говоря, это можно проверить э, изначально по своему состоянию здоровья, по вашим личным ощущениям. Тем, ну uh, чаще всего мы встречаем такие симптомы, как uh, болевое ощущение в молочных железах. Uh, бывает различного рода, как узелки, уплотнения. Uh uh, гиперплазия, то есть увеличение молочных желез. 那么最严重的, 常见的, И, собственно говоря, более uh, страшная, более серьезная, проблема, uh, более серьезная проблема молочных желез, это онкология. 那么, Uh, самая главная особенность, uh, можно даже так сказать, вот этих всех проблем, которые мы перечислили, uh, они не передаются. Uh uh, далее, точно так же. Uh, чаще всего, uh, когда проявляются те или иные, например, болевые ощущения в молочных железах, то есть перед uh, наступлением менструального цикла начинаются небольшие болевые ощущения. 这个疼痛啊, 特别严重, у некоторых людей эти болевые ощущения очень сильные. То есть на самом деле такие люди даже прикоснуться, грубо говоря, не могут молочным железом, потому что настолько больно. Такие люди могут заметить о том, что у них ухудшается качество сна, то есть они не могут заснуть. Uh, точно так же у них нарушен эмоциональный фон, то есть они более uh, раздражительны, uh, они более подвергнуты uh, каким-то эмоциональным всплескам. Ну и чаще всего, конечно же, это гнев, то есть они злятся. Uh, таким людям как раз-таки нужно в первую очередь необходимо обратить внимание на свое питание. 比如说, 呃, например, побольше 呃, употреблять в пищу продукты с витаминами. 呃, чаще всего та проблема, с которой мы встречаемся, что касаемо молочных желез, это гиперплазия молочных желез. Многие люди даже задаются вопросом, почему у многих людей, у многих женщин как раз-таки именно эта проблема гиперплазия молочных желез. По научным исследованиям непосредственно прямое отношение данная проблема имеет к эндокринной системе, сбою работы эндокринной системы женщины. У некоторых людей возникают а, различного рода как узелки уплотнения. Та таким людям, у которых есть различного рода узелки либо уплотнения, необходимо очень, 啊, скажем так следить за своим здоровьем проходить осмотр потому что uh, если мы не будем осматриваться uh, может быть риск того что данные узелки уплотнения они могут быть злокачественными uh, что касаемо факторов онкологии на самом деле факторов влияющих на uh, онкологию молочных желез очень много к примеру, это может быть генетически передаваться. Например, в семье у женщин уже были случаи, когда у предыдущих, скажем так, женщин была проблема онкология. Uh, далее, еще одна из причин ⁇ это когда женщина очень поздно рожает ребенка. Uh, данные, uh, собственно говоря, данной проблеме также необходимо уделять свое внимание и заранее оказывать профилактику, выполнять uh, методы и способы для поддержания здоровья. Uh, что касаемо мастита, чаще всего мастит проявляется именно uh, у тех женщин, которые занимаются кормлением ребенка. 对, uh, далее, точно так же uh, у мужчин uh, проявляется увеличение молочных желез. Это также одна из проблем, которые относится к молочным железам. Uh, чаще всего это проявляется в 30-35 лет. Uh, и онкология проявляется от 40, 45 лет до 50 у женщин. 所以我们建议啊, и, соответственно, мы советуем женщинам, которым от 20 до 35 лет, uh, два раза в год, либо один раз в год uh, проходить осмотр. Uh, женщинам, которые 50 и выше, uh, необходимо почаще проводить подобные осмотры молочных желез. Конечно же, нам еще самим необходимо будет научиться uh, проверять, проводить самому себе осмотр. И сейчас господин Ло Цзефа здесь хотел бы уделить этому внимание и немного попроще рассказать, как это можно будет самому себе uh, проводить осмотр. Вы сможете это выполнять дома. Uh uh, первый способ, как мы сами себе можем делать осмотр. Uh, смотрите, первый, uh, первый способ, мы можем встать напротив зеркала. 2B. То есть расслабить плечи. И uh, две руки сложить и положить за голову. И как раз таки uh, через зеркало нужно будет посмотреть, uh, находятся ли на одном уровне молочные железы, то есть одинаковые они или нет. 呃, точно так же необходимо будет обращать внимание на сами соски. Далее, следующий способ это лежа. Можно лежа на диване, лежа на кровати проверить. Uh, правую руку мы кладем uh, рядом с нашим телом. Uh uh, левую руку кладем на uh, противоположную грудь молочную железу. И uh, uh, небольш, проводим небольшую пальпацию uh, вокруг um, нахождения местоположения молочной железы. 那么最後呢, и uh, с помощью указательного и большого uh, пальца провести пальпацию сосков. То есть uh, точно так же необходимо будет провести данный осмотр на наличие каких-либо, uh, скажем так, нестандартных uh, проявлений в молочных железах. Uh, данный осмотр нельзя делать стоя. То есть обязательно нужно лечь. Uh ну и точно таким же способом другую сторону мы проверяем. То есть таким, uh, такими двумя легкими способами можно будет каждый день проводить небольшие себе осмотры. То есть осматривать свои молочные железы на наличие тех или иных различных uh, проявлений лин далее обратите внимание что есть определенная категория людей uh, которая uh, имеет различного рода проблемы uh, связанные с молочными железами 第一个, Итак, первое – это люди, у которых э, генетически э, есть данная проблема с молочными железами. То есть в семье уже у кого-то есть такая проблема. Э То есть такому человеку необходимо э, в четыре раза даже больше э, проводить осмотр и точно так же заниматься поддержанием здоровья молочных желез, чем остальным людям. 那还有一种人呢就是他的一侧的乳房已经有了癌症 另一侧得病的几率就要比别人高10倍 什么意思就是他的一侧已经有病了另外一侧得病的几率就更高 Далее, uh, вторая категория людей, у которых уже имеется, например, uh, проблема в одной определенной зоне молочной железы, например, с левой стороны. Если с левой стороны имеется данная проблема, то uh, большая вероятность того, что и с, uh, и с другой стороны точно так же будет данная проблема. Далее, третья категория людей, у которых могут быть различного рода проблемы с молочными железами, это люди, у которых, женщины, у которых приходят очень рано месячные. 而且, 就是, 就是, 呃, 呃, далее, следующая категория людей, которые еще не рожали. Далее, следующая категория людей, у, которой у которых ненормированный, нестандартный эмоциональный фон, то есть очень часто нервничает, очень часто злятся. ,就是 и точно так же, следующая категория людей, люди которые женщины, которые не кормили грудью. Конечно же, кто-то задаст вопрос, как мне оказывать и выполнять профилактику, чтобы в дальнейшем у меня не было данной проблемы. Итак, uh, первое, что мы должны гарантировать, это uh, гигиена. То есть данная область должна быть абсолютно чистой. Uh, далее uh, нельзя травмировать кожу в данной области особенно uh, какие uh, какие-либо различные uh, повреждения кожные uh, на коже именно молочных желез и точно так же uh, еще раз акцентируем uh, наше внимание на то, что необходимо заниматься действительно uh, очисткой и действительно, чтобы данная зона была чистой. Особенно это необходимо делать женщинам, которые кормят грудью. То есть данная область должна абсолютно быть uh, чистой. Далее, следующее, должно быть равномерное, отрегулированное, скажем так, питание, то есть должно, чтобы было достаточное количество питательных веществ. Uh И точно так же необходимо обращать внимание, чтобы продукты, которые вы употребляете, были богаты витаминами. А, далее, следующее, что вы должны гарантировать, то есть должен быть э, нормированный эмоциональный фон, э, хорошие жизненные привычки. Еще раз повторяем о том, что люди, у которых не нормированный эмоциональный фон, которые очень часто злятся, нервничают. Именно у таких людей возникают различного рода проблемы с молочными железами. Четвертое, это, конечно же, нужно повышать свой иммунитет. Вы можете каждый день пить по флакончику эликсира Феникс. Плюс добавить сеансы биоэнергорегуляции биоэнергомассажером. Uh, открытие спины. И uh, пятое, точно так же вести активный образ жизни. 呃, например, различного рода гимнастики. То есть обязательно должна быть какая-то активность. И 呃, самый последний фактор, что необходимо выполнять 呃, без надобности, не нужно употреблять 呃, различного рода гормональные препараты. 呃, то есть таким образом все что мы сейчас перечислили при выполнении данных 呃, моментов можно выполнять профилактику различного рода проблем с молочными железами это что касаемо вот профилактики 那么有的人说, Некоторые люди скажут о том, что uh, а у меня нет никаких проблем, а как мне заниматься поддержанием здоровья? Uh, первое, это необходимо гарантировать, чтобы вас, ваш вес, вес вашего тела должен быть uh, одинаков, чтобы не было перепадов веса. Uh, на самом деле, по научным исследованиям выявили, что как раз-таки очень много проблем с молочными железами у людей, у которых избыточный вес. Uh, и второе, uh, не нужно uh, принимать uh, гормональные, скажем так, препараты. Uh, почему мы сейчас акцентировали на этом внимание? Очень многие женщины uh, в погоне за большим размером, скажем так, uh, грудной области, начинают употреблять различного рода препараты. Uh uh, по итогу, после употребления данных препаратов, у них нарушается работа эндокринной системы. И таким образом, uh, в дальнейшем, uh, это будет проявляться в тех или иных проблемах с молочными железами. И следующее поменьше употреблять в пищу именно соли и алкоголя. Ну и, конечно же, эмоции. Это самое главное. Мы не один раз говорим сегодня на лекции об эмоциях. То есть нужно поменьше нервничать. На самом деле, многие замечают о том, что люди, у которых возникают или иные проблемы со здоровьем молочных желез, та же самая онкология, именно у таких людей имеется очень большое давление на работу. То есть такие люди очень много работают, очень много переживают, нервничают из-за своей работы. 对, uh, далее следующее. Для поддержания здоровья молочных желез точно так же uh, нужно заниматься поддержанием здоровья по гинекологии. Например, девушки могут использовать тампоны, жемчужина принцессы. И, Точно так же можно будет для поддержания здоровья использовать ультразвуковую насадку, которая имеется в новом биоэнергомассажере. Тем самым ультразвуковая насадка сможет помочь уменьшить, замедлить, скажем так, старение и таким образом ультразвуковая насадка сможет помочь улучшить внешний вид молочных желез и улучшить упругость собственно говоря благодаря этому мы будем еще мы будем чувствовать себя еще красивее и и, конечно же, необходимо будет добавить в питание эликсир Феникс. 身体是, 身体有问题的, 它没问题的, То есть обратите внимание, даже если есть проблемы с молочными железами, либо их сейчас нет, вы можете использовать все рекомендации, которые сейчас получили. Вы должны понимать, что uh, молочные железы, они нужны не только для кормления uh, детей, но также являются еще и здоровьем вашего организма, а также и красотой. И э, в дальнейшем, так как мы уже сказали про ультразвуковую насадку, в дальнейшем как раз-таки э, Международный бизнес колледж сделает небольшое обучение, видео, э, в котором будет рассказано, как нужно будет с ультразвуковой насадкой заниматься поддержанием здоровья молочных желез. И, собственно говоря, в дальнейшем вы сможете принять участие э, в таких обучениях для того, чтобы узнать эту информацию.